Всем привет дорогие друзья, подписчики и гости моего канала Сегодня спонтанная песня, которая связана с последними событиями вокруг вакцинации и коронавируса и об отношении властей к этому всему Меня просто вот настолько возмутило, что вот родилась эта песня Больше говорить не буду, я думаю, с песней вы все сами поймете Итак, песня называется «Собянин, Путин, жрите спутник сами». Мы для властей как стадо на убой Законы все дурнее и безумнее. Вчера нам запрещали сухостой нести домой Сегодня запрещают нам медпомощь. Вчера нам запрещали сухостой нести домой. Сегодня запрещают нам медпомощь. Володин объявил нам, что враги кругом нашу страну атаковали, И вся надежда лишь на спутник Ви, Который пропагандой навязали. И вся надежда лишь на спутник ВИ, Который пропагандой навязали. Теперь всех заставляют на иглу, Иначе по приказу ты уволен. Зажали, вы зажали всю страну, твари, Не буду прививаться против воли. Зажали, вы зажали всю страну, твари, Не буду прививаться против воли. Все Для нас как быдло, не как скот Законы все страшнее и печальнее. И градус в растет Собянин, Путин, жрите спутник сами И градус в растет Собянин, Путин, жрите спутник сами Вот такая вот песня получилась Благодарю всех за, за внимание Кто посмотрел видео до конца Оценивайте, ставьте лайки Кому понравилось, ставьте дизлайки Кому не понравилось, пишите комментарии Ну в общем вы все знаете Мы победим, всего доброго, до новых встреч